Меня зовут Глеб, мне 15 лет, мне очень понравились курсы, на них я узнал несколько новых методов быстрого чтения, повысилась успеваемость в школе, повысилась память, мне, мне все понравилось. Рекомендовать будешь нас? Конечно. Спасибо.